Всем привет! У микрофона как всегда я, зовут меня как всегда Амортис. и как всегда это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Сегодня в выпуске анимешные баталии, классический Tower Defense, жадное плюшевое яйцо с усами, ремонт автомобилей, звериные бои и покатушки на скутере. Поехали! Первым номером нашей программы анимешный Tower Defense по имени Aero Wars 2. Ну, здесь играя с той серии, где главную роль в обороне и наступлении играет все-таки герой анимобы. Прямо как в Доте. Тут даже какой-то сюжет есть про три племени и злого брата-близнеца, но сюжет сам посмотришь. А я немного о графике. Игра просто жесть какая яркая. Цвета почти кислотные, и в то же время они остаются в рамках мультяшности, и глаза не вытекают. Рисовка тут тоже такая вот мультяшная с уклоном в аниме, а еще в заставках есть девки с сиськами. Так что если ты еще сомневаешься, стоит ли поиграть или нет, просто помни, девки с сиськами. Вторая игра называется Epic Defense Origins. Это тот же жанр, что и у прошлой игры, однако исполнение гораздо более классическое. И я говорю даже не о графончике в стиле старых спрайтовых игр, хотя это тоже имеется. Я, собственно, о том, как проходит игра. От тебя требуется ставить и апгрейдить башни, чтобы не дать волна мобов дойти до конца дороги и захреначить их всех по пути. Одним словом, классика от носа до кончиков яиц. Единственное, что попахивает новизной, это апгрейды башен кристаллами. Типа, воткнул в башню три красных камушка, и она начала жечь напалмом. Воткнул синий льдом. Можно комбинировать и смешивать, и получается даже интересно. Номер 3. Платформер Leos Fortune. И да, главный герой это плюшевое усатое яйцо, которое собирает монетки. В игре достаточно неплохое количество длинных, насыщенных и хорошо проработанных уровней. С красивой графикой и великолепным музыкальным оформлением. Уровни собраны в... Назовем это главами. И если всю такую главу пройти хорошо, откроется еще один дополнительный уровень на ней. Хорошо — это значит на три звезды. Ну, мы все знаем, что для этого нужно. Отдельного упоминания заслуживает главный герой и его способности. Помимо того, что он плюшевое яйцо. Он может раздуваться, как воздушный шарик, приобретая такие же свойства. Или сжиматься, становясь тяжелее. В общем, на таких свойствах и построены загадки и головоломки на уровнях. Игра реально классная, и поиграть в нее по моему мнению, нужно обязательно. Едем дальше. Car Mechanic Simulator 2014. Это, как ты, мой дорогой Холмс, смог догадаться по названию симулятор автомеханика. Что довольно странно, но интересно. А то мы привыкли только кататься на машинах и хреначить их в стенку, а вот как их потом чинят, мы и не знаем. В игре есть три вида авто – спорткар, семейный и минивэн. И все они, конечно, сломаны. Конечно, этот симулятор не настолько подробен, чтобы ты, поиграв, смог разобрать тачку своего отца и без палива собрать обратно. Но все же общее представление о машинкиных кишочках тут получить можно. Так что, если что-то подобное тебя штырит, то вперед. Следующая игра называется Animals Online. Нет, это не MMO, как можно было бы подумать. Это лишь заточенный под кооперативное прохождение хэк-энд-слэш-РПГ. Ну, вроде того же Diablo 3, только, конечно, попроще. Замес в том, что на королевство зверушек напали мерзкие людишки, и теперь тебе приходится с ними воевать. В игре довольно приятная, хоть и простоватая графика, три класса персонажей, которых можно прокачивать, ну и, конечно, тот самый кооператив. Играть можно со своими друзьями из Фейсбука, а если ты forever alone и у тебя друзей нет, то компьютер сжалится над тобой и сыграет роль твоего напарника. Геймплей довольно приятный и удобно сделанный, так что почему бы и не заценить. Ну и последняя на сегодня игра Fast Moto Crazy Ride 3D. Это Runner, где мы под восточную музыку едем на скутере. В принципе, если не считать в восточной музыке, скутера Раннер как Раннер. Некоторую изюминку придает ему именно дорожная тематика. Ничего серьезного, ничего эпичного. Уворачивайся от автобусов и мусоровозов, перепрыгивай через легковушки и будет тебе счастье. И почему-то эта простота и делает игруху вполне приличной убивалкой времени. На этом я тебя покидаю на некоторое время. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Написал и озвучил Федор Амортис, нашел и смонтировал Николай Подгорский. Это были обзоры от Mob.ua. До скорого!